Всем привет! Шикарный мультик «Принцесса и Людоед» называется «Это наше все. Это наше все. Вот ситуация, как можно одно и то же событие перекрутить с минуса на плюс. В первом случае погода была ужасная, принцесса была прекрасная и попала к Людоеду. Во втором случае... Тигры, коты обязательно. Во втором случае... Погода была прекрасная, принцесса была ужасная. Принцесса испортила людоеду аппетит. Перед нами классика, как можно перекручивать одни и те же события. И здесь будет, конечно же, вопрос. Нам ведь преподносится информация всегда в каком-то контексте, всегда любой человек который преподносит информацию о себе, там о чем-то он интерпретирует под свое мнение вопрос если вот идет суд, есть людоед есть принцесса есть адвокат у принцессы у людоеда есть обвинение может ли умелый адвокат запутать вот эту историю с людоедом настолько, чтобы представить что принцесса психопатка она невыносимая, она плохая, она испортила людоеду весь праздник. Можно ли так перекрутить на суде? Правильный ответ. При всем желании нет. Пока людоед называется людоедом, И если судья не людоедский, а человеческий, то, то решение судьи предрешено. Если же судья сам людоедский, Значит, опять-таки, его решение предсказуемо только в другую сторону. Но пока людоед называется людоедом, принцесса не будет называться психопаткой. Если она испортила людоеду аппетит, то она просто герой. Да? Она не психопатка, она герой, который испортил людоеду аппетит. Другое дело, что здесь и возникает вот главный камень преткновения, что достаточно людоеда не назвать людоедом, и тогда историю уже можно запутывать. Логика может все, но при достаточном количестве данных. Кстати, может быть это смеху ради, но у него уши, как у такие трубочки, как у инопланетян. К чему я это говорю? Представьте себе, появляются пришельцы и говорят, мы, мы классные, мы переразвитые, вы недоразвитые, мы решили вас развить неизбежно встанет вопрос о том, что это за пришельцы, как это распутывать. И почему это актуально, потому что, вот я смотрела «Доктора Кто» и Бэтмен и я не нахожу грехопадения в том виде, как мы его понимаем, как нам его преподносят. Я вижу, что вторжение и глупые люди-утки просто пропустили эти несердитые птички просто пропустили я вижу такое и мне звучит мнение что люди сами впустили пришельцев и в докторе кто вот прямо вот в третий сезон обыгрывается в нескольких сериях этот сюжет вторжения или высвобождения людей несколько раз обыгрывается и в одной серии буду ее потом разбирать там нападение на Сириус а Нападение осуществили плазмоиды, шарики летали, злые плазмоиды. И когда они пришли к людям, тот, кто вешал, он сказал, чудесные пришельцы вышли на связь, вы давно этого хотели. То есть люди были обмануты. Вопрос такой, допустим, кто-то выходит на контакт и говорит, привет, пустите нас, мы отличные. Пишите свои мысли, как надо отличить, потому что, может быть, такое уже было или такое может повториться. Как не пустить волка к козлятам, как не, пусть, не запустить троянского коня или вообще всех пришельцев не воспринимать. И сперва новости, порядок тут. Или, или от нас ничего не зависит, взять это за определение типа я никого не могу впускать или выпускать. Как вы думаете? Пишите мысли, ставьте лайк.